Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights. Очередная убойная ночи, как вы знаете. Но ну, в этот раз хочу рассмотреть бой раннего прилима турниров средней весовой категории между Ником Максимумом и Андреем Петровским. Андреем Петровским. Рассматривал я, кстати, предыдущий бой Ника Максимова против Пунахили Суряна, где моя ставка на победу Суряна не зашла. Смог избежать мощного панча со стороны Суряна Макс... э, Ник Максимов и отыскать его в партере. Ну, в принципе, поэтому эта моя ставка не зашла. Нику Максиму 24 года, это боец из США, боец, кстати, российского происхождения, представляет команду Ника и Нейта Диазов, провел он профессионал 13 боев, в которых одержал только одни победы, прошу заметить, ни одного поражения у него нету, ну, правда, это было не сто... с не топовой позиции, но ему всего 24 года, и пока он, в принципе, имеет неплохие шансы ворваться в топ дивизиона. Максимов является базовым джиттером, который обладает неплохими навыками борьбы, можно, можно сказать, что он прогрессирует с каждым боем еще и в ударной технике, есть у него вопросы к кардио, но в крайних боях проходил он всю дистанцию и к итогу выглядел довольно-таки неплохо. Его оппоненту Андрею Петровске 30 лет, это боец из США, базовый боец, обладает неплохими навыками на конвасе, куда и старается в принципе затянуть своих оппонентов, он также может подраться с противниками и в стойке. Андрюха физически развитый боец, мощный боец. Совсем а все мы знаем, что мышцы просят кушать, поэтому кислорода во второй половине боя начинает не хватать. И каждое бойца ухудшается. Но надо отдать ему, в принципе, должность, Все-таки не сдается. И даже с языком на плечах старается доработать бой до конца. М -м, прет на противника. Ну, что можно сказать по этим бойцам? Ну, это два бойца, которые двигаются в UFC в сторону Топа дивизиона обладают, конечно, похожими стилями ведения боя. Но единственное, что в стойке Петровский а, будет, наверное, чуть попаснее. Удары у него будут более мощные на первых этапах поединка. Но они довольно-таки однообразные. Вот этот вон, и левый боковой, и левый орхен, постоянно закидывание его. Вот. По, по поводу Максима могу сказать, что он как-то более интереснее работает в этом аспекте боя. Периодическая смена стоки происходит у него, более разнообразная все-таки ударная техника. Есть шанс на первых этапах боя у Андрюхи перевести Максимова, но сможет ли он там что-то предпринять, кроме залежки, это, в принципе, большой вопрос. Сможет ли заметить Максимов Андрюхи в партрии? Ну, мне кажется, это тоже не такой уж простой вариант развития событий, я бы, наверное, присмотрелся к все-таки к победе Максима решением за коэффициент 2.1. Ну, или как альтернатива, тупо можно рискнуть там на досрочку от Андрюхи, что, конечно, маловероятно, но все-таки коэффициент 11 очень-таки заманчиво смотрится, поэтому ну, можно попробовать и рискнуть. Ну, все. Вы же подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. Ссылка закреплена в комментарии, в первом комментарии под видео. Там я, наверное, ближе к бою выложу интересные, на мой взгляд, варианты ставок на другие поединки этого турнира. Ну, а вы же оставляйте комментарии под видео. Интересно почитать ваше мнение по поводу этого боя. Ну, а так, подписывайтесь на канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику. Подбирать более-менее интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Хватит просто так смотреть. Подписывайтесь. Я буду... Рад этому, конечно. Ну все, до следующего видео. Пока. Давайте.